Начинается второй тайм. Титан против Спартака Мелитополь. Счет в первом тайме 0-0. Игра на, практически на равных. У нас нету точности попадания по мячу. Моменты были как связик. Плохой прием. Что это? Останови подробно это себе мяч. Сади, садись. Я, я, я, я, я, я, я, Мимо соперника я, я, я, я, я, предложить. Борьба, Ванька, убивай головой. Слава Ну, Максик. Да. Где? Святый, где? Святик. Что-то пошел в защиту. Ну, орсычек! Ай-яй-яй-яй-яй-яй, во всайте судья, судья. показывает. ставил что? Садья показывает сайт жалко пас был хороший он сам не бросай показывают судья мяч вышел водить будет спартак Матвей там в падении уже выбила мяч в поле. Но нам отсюда не видно. Наверное, скорее всего, так она и бывает. Ну, что-то не вижу, чтобы кто-то бегал. Все как-то все ходят, ходят, ходят. Хорошо, теперь Титану будет. Матвей забрасывает на Макса. Отлетает. Манька. Их там всех очень много. Спартак выкидывает. Ну, Саня, хорошо выбей. Хорошо, Максик. Ай-яй-яй. Там арсена нету. Дэн. Опа. Иди иди сюда. Хорошо. Даня, Даня, догонь. Ты должен Хорошо, Даня, Даня, сзади. Нет, ниже сейчас. Орел, центр у тебя. По-твоему, по Сейчас он привезет. Да ё-моё. Выбить никто не может. Ой, Ренат. Ренат, падение. Как будто с последних сил. 34-й. Артема. Нет, Артем. Промазал. Матвей. Перекрыл. Ух ты! Выше ворот. Выше ворот. Кто не мешает, пробей, забей болт, стоишь ковыряет. Да ну пас, нету паса, нету. Ну, а тут кто? Иди, иди, хлеб, нет и святи! Спина, все, все время. Все время Ассел почему-то в защите Попадает. находится. Ден, попадай по мячу. Попадай Дима, по мячу. Аа, аа, аа, аа, аа, аа, аа, аа, аа, аа, аа, аа, аа, аа, аа, Кому там никого? Арка пропустил. Ванька, спину. Ой, проиграл Ванька позицию. На угловой выбил. Замену можно. Маслов усов сюда. Корень нус выходит. Подожди, люди справа, и под нападаешь. Давайте, так бежали. Вот, давайте. Артем, давай. Артем, давай. Артем, давай. Внимательно, давай. Артем, давай. Артем, давай. Артем, давай. Артем, давай. Артем, хороший. Ой, не достал. давай. Артем, давай. Артем, спокойно. Артем, давай. Артем, давай. Переходим на правый слайд. Смотри, там. Нет. Нет. Ух ты! Через себя. Хотел. Отворот. А в игры, а в сайт показал. Фил! Арсен! Дорде! Иди сюда. Не одеваться сразу что такое? А чё? А что тебе надо? Хорошо, хорошо, хорошо! Давай, давай, давай, давай право! Право дай! Да право жена же, же шо! Ну! Егор, что ты чудишь? Ай, как обидно. Подобрать! Бить, Саня! Бить! Та ну, елки-палки! Как обидно! Как обидно! Егор, такой момент! Вдоль ворот, конечно, мог бы давать пас. Там стоял у нас уже прибежал. По-моему, Саня Залиский был там. И... А, нет, Ренат был там. Ему он бы как раз бы. Мог бы, мог бы, Матвей подает головой. Да, молодец, ай-яй-яй-яй, ну, Ванька, так, как-то, как-то суетыно, ну, навес, навес. Да, Славка ногой прикрыл. Ой-ой-ой! Промажет! Молодец, хорошо, Даня пошел. Третий номер, Славка Бахнул по вороту. Если бы, конечно, было б, чтоб перескочил бы его в артаре. Так вообще было бы супер. Святик. Перелет, Даня, перелет. Да. Все, наш, Даня. Лев, бери. Лев, давай, давай. Не-не-не, Свят, черт. давай. дальше. Дима, Да, Дима, вот. Да попади ты! Вот так, вот так! Иди, иди, Егорчик, иди! Так куда ты, Свят? Давай, Ренат! Орлов! А, не пошел, Егорчик! рух ты кому мяч скидываешь постоянно? Так ты какой дурной прошел мяч между ног. Ну давай, давай еще. Нет, нет, не могут перебить игроков. Рука. Да, хороший поздай. Саня, Пошел, Теренат, елки-палки. Да. Они все вот, вот и вы. Держи, держи, игрока, держи. Мазас показывает. Дима, Дима, Дима, Капитан. В руках. А, да! Мяч. Выходим, Нет, да что это за воды, елки палки Тот не, можно перебить. Тот не Ой, может перебить, тут не может так. паздать. Так, так. Что это такое? Тут попаздывает. Так, так. да. ай яй яй беда. яй да, беда яй беда яй яй Ой, ой, ой, ой не, сейчас привезут сами себе его. Спал, сейчас, еди штрафной <соцентричные> Марк Обивание пошли. Ой, перелет. Зашел. Зашел под перекладину 1-0. Вот, по На самую перекладину. Так, вот видел, вот видел, он просто стоит. Вот что мешает. Да, да и так, вот, так. Вот, а, вот так. так. вот то же самое ты пропустил, когда мы 0-1 попали в коробку. Это, Это да. Стою, что С С что, что прыгнуть? Ну, С С стоит? Прыгнуть. А не Рев, замена. Торечь! Давай, иди сюда, Турыч. Давай, Петя. Быстрее, Петя. Вы теперь надо в поле, Ой, да? Меча, в поле, в поле. Быстрее, Турыч. Турыч, быстрее. Иди переодевайся. Давай, нам надо отрываться. Кому? Тотар, Забирай, свет, быстрее в отбор теперь! Да, в а теперь надо прибавить! Да заберите у него мячик, елки-паги! Да, да, Сережа, куда ты лево пробиваешь? Да, Прямой ногой, пошел. Дай! Дай! Дай! Тоже так вообще. Одно место намазали скипидаром. Матвей хорошо на вес! Ну, давай. Нет, это похой на вес. Да, как я говорил, ай яй яй яй яй яй яй яй, -яй. О, Стой! Он вышел с поля! Егор! Ус! В середину идешь играть! Аров! Он к вам третьим опорником выходит! Заберите середину, я вас прошу! Опять пробегают, вы тут стоите в это время! Уже не надо вперед вы бежать! Вы бежать. Вы. Уже надо сзади отработать! Забирай, товарищ! Забирай сразу! Так куда ты опускаешь? Саня, да не в центр, Данил, нельзя так скидывать Да, а кто там пойдет? Закинул хорошо, но давай, не, не давай, пошли Давай, давай, давай, теперь прибавить можно Матвей выбрасывает Ой, Матвейный вес, а кто возьмет? Никому там на мяч не идут о! Да, не падать, ёлки-палки. Как оно так отлетает от тебя!? Я... Ну, иди, Артур! Давай-давай, я... от давай, перелета. Даня, вниз опусти. Я... Все, я... спокойно, уходи, я... Так куда ты? Ну ч ⁇ се. Да, слава, на себя. Право, да, да я Ренат, правда? Да, едь, едь на свою! Да, блин, Ренат, едь, едь, едь, Дима, давай, давай, давай. Еще едь, проки, головой, Дим. Извинись, Дима, аккуратно. Головой, потому что прокинь себе и не убегай. Дим, просто Давай головой вон. прокинь не а и не А ты пропускаешь и выпрыгиваешь прыгаешь Сюда выше поднялись. Ваня, сильно только через всех. Хорошо, внимательно, Кольченко, внимательно. Горай, Сережа, прыгай, ты понятно что. Бежать, Дима, давай, давай. Головой прокидывай. Убегай. Да, твою дивизию. Да. Ваня привел. Ой-ой-ой, беда-беда. 2-0. Я сейчас тогда замет давай давай сюда усов слева в пол замену можно М -м -м. молодец давай давай слева в пол давай. кого он обманул ветер обманул сами кому Ой, ой, ой. О, куда? А, Артем! первый раз продал. Да ёлки-палки, да разберитесь! дом садись! Находи! Да не мешайте друг другу, господи, боже мой! Все пытаются... Рома, кому ты сейчас задавал, да. Ром? Вылазьте! Всегда говорю с кучи, вылазь! Находите пространство в свободной зоне. Хорошо, артиллерия И так опасно пошел. ай яй Святик что-то или вывернул я не увидел момента правда что там произошло ну вроде бы нарушения не было тут пробил попал в штану мяч четко летел Здесь, здесь, пил! Готов? масло, давай сюда, напорником выходишь в полузащитную, давай. Нет, в центр полузащитную, вот тут крыть находить все время. Играешь вон вместе с Серёжей и с Орлом, вот с вами втроем. Лев Впереди уже мы забили, не надо туда. Вот тут впереди да, боремся, Орлов, на тебя центр сейчас, подсказывай им, понял? Зовет. Уст тобой, с тобой, Зовет. Лев, внимательно Зовет. А в чем там, хлеб, Да, ты тут в Переберись! Переберите, мальком, Входи, входи уже, в игру. А что? А, а что? А... А-а-а. Да елки-палки. Да не тяни, же Ай-яй-яй, Артур. Тянется и падает, тянется и падает. Фил, замена. Давай, Давай Арсеничек, надо забить. Где твоя злость? Сейчас камера уже. Сколько там мы уже сыграли? Уже, наверное, концовка. Лево дай! Хорошо, Алуса, Умница! Так подачку что Да ну выбил же столько. Все, ничего, Оно, хорошо. Усов, хорошо, так да! хорошо, еще. да, подачки сделай! Не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, Что не, не, не, не, не, не, не, не, не, или на стоп? Доба, Давай, на лавочке да посиди. Хорошо, Доба, хорош! Доба, хорош! Опять отворот. Я Да, накидывай. Они, а нет, это правда, плохой тор, пас. Ой, перебить не можем, пас не можем. обыгрываем, все стоят, играть никто не хочет. Егор. Ничего, ничего, хорошо. Первый мяч. Дима, Дима, давай. Уходи в брок, уходи. А, Да, не а, Давай помоги. Дай по броке. Бросаться. А. Все, все, садись. Дола, дола, много времени дают.